Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Вячеслав Дергачев, агентство недвижимости ЙОДВ. Сегодня вам хочу показать очень хороший коттеджный поселок. Он вот находится он в Дагомысе. Вот такого у нас формата. Дома сдаются уже вот в таком виде. Сейчас я вам покажу. Вот. Пожалуйста, вот у нас один из домов. сделана уже везде брусчатка полисадничек маленькое такое озеро не хватает карпов вот. специальная зона посидеть вот мангальная зона пожалуйста вот, так. здесь у нас выход с внутренней стороны сейчас они закрыты я вам покажу сна... с внутри все Каждый дом находится на участке 3,5 сотки. Вот. Везде сделан уже вот такой дизайн. Вот. Сзади у нас лос. Дом сделан вот в таком стиле. Все дома в едином архитектурном стиле. Вот. Межкомнатные перегородки везде уже у нас проведены, возведены. Вот выходы получаются вот так. Пожалуйста, можно сразу выйти во внутренний дворик. И также с этой стороны. здесь у нас гостевая спальня делается Оп. Оп. Так. Угу. Так. на втором этаже у нас свободная планировка вот. также можно с настройщиком обговаривать возведение вот перегородок так как будет удобно вот. выход на балкон вот. там у нас МК получается здесь у нас национальный парк и здесь у нас также национальный парк вот. можно ходить по грибы. Вот чуть поддаль отсюда у нас барановское шоссе о, на барановском шоссе а, барановское озеро вот, можно доехать на озеро отдохнуть вот, половить рыбку в лес сходить по грибы сам лично ходил вот, в эти леса за грибами вот, такая вот у нас просторная просторная, просторная Вернее просторный дом И здесь еще один выход на балкончик вот. Сливы сделаны Здесь у нас тоже сливы вот, Чтобы вода на балконе не держалась Застройщик очень надежный, построено очень много домов. Вот, в каждой, в во всех локациях Сочи и Адлере. Вот. И такое у нас окно сюда. Вот. Спокойно можно два парковочных места сделать. Вот. Сейчас покажу еще проходит у нас до речки. Вот, набережную будут облагораживать. ворота роль ставки. на входе на въезде коттеджный поселок у нас кпп вот так что там будет закрыто у каждого будет свой, свой, свой кнопка пульта вот здесь все такие же ворота будут вот, дома сдаются вот в таком виде который я вам показал вот в едином архитектурном стиле очень приятный и красивый поселок вот. невзирая на то что у нас сегодня 19 декабря и зима вот ну, относительно тепло вот такой у нас получается край поселка, и вот здесь будет потом выход на набережную. Ее облагородят. Здесь будет зона такая отдыха. Так что вот. можно уже заезжать на ремонт. Вот. На сегодня на один из коттеджей идет очень очень хорошая цена вот, застройщик готов отдать его ну по меркам сочи очень дешево вот, поэтому если какие вопросы по коттеджному поселку вот, можете обращаться вот, расскажу